Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте еще раз. У микрофона, как всегда, Вадим Картавы. И сегодня мы посво посмотрим, послушаем, впечатляемся, впечатляемся новой игрой э, под названием Aired. Давайте, поехали. Это выживалка. на полностью на английском, да? Ролик Пикчерс и Студио представляет картавой компании и остальные. Так, давайте скипнем потому что. Так, о, не увягай себе Что, что это такое? Давай посмотрим. Угу, вода а как мне его взять а понял Всё. я не понял насчет сам э, ну ладно those... мы попили так, куда нам двигаться? Давай посмотрим, что здесь у нас, и будем передвигаться, потому что нам интересно же. Ended up on the other side of the plane. А, мы можем переместить как-то, или что? Или сюда переместить? Пока не... А, все, понял. Идеально, понял. Теперь мы возвращаемся туда, потому что, чтобы э, забрать э, тамошние вещи. Я же отсюда ничего не забрал. Окей, все. Теперь можно двигаться дальше и смотреть, наблюдать, что за игра и интересно ли она нам будет. Все зависит от вас пишите больше комментариев понравилась ли вам игра и будет продолжение все как всегда куда-то я попал непонятно то это а за пещера а у меня есть фонарь да есть Руть. изучаем изучаем пещеру я думал что у меня нет фонарика что, что это ладно мне все пригодится только у меня небольшой рюкзачок здесь трупы валяются и мы выходим на тропу Цвет олегких планет И, боже мой это? Я вернулся на то же место Похоже, что да okay. hmm. Мы можем брать все, что можно Брать Скорее всего, еда, питание, крафт, скорее всего, будет. У нас сумка до 30 килограмм. Можем спокойно все брать. Где-то нам нужно найти воды, потому что у меня запас воды совсем нету. Так, похоже, что опять пещера жаль что я очень плохо говорю по-английски давай продолжим изучать эту территорию потому что нужно понимать где я нахожусь и что мне здесь предстоит сделать самая важная часть этого марлесонского балета мне предстоит сделать? Все же я, наверное, по попытаюсь сюда пройти. Круто. А почему? А, ну, наверное, надо скрафтить как-то, наверное, его будет. Ладно, окей. Нам нужно скрафтить кирку. Пошли искать что-нибудь такое, что похоже на кирку. Музыка, конечно, хорошая. Мне нравится. Здесь есть бензин. Или масло. Ну, для чего оно? Непонятно. Давай попробуем... Посмотреть, что у нас а, в самолете этот находится. Здесь какой-то мешочек есть. Что что ли? Я не могу взять? Могу. Так. А что мы можем сделать? Да, когда... здесь есть вода. Мы попьем немного, чтобы у нас была. Как я могу крафтить этими? Что-то что непонятно. Что я не пойму. Ладно. О, лопата. Получил какое-то достижение, видимо из-за того, что нашел лопат. А внутрь самолета я никак не могу попасть. Могу ли я разгадать эту загадку один? Или вы мне поможете? Как вы считаете? Как вы думаете? В чем секрет? Я пошел опять по пути назад. Буду исследовать... Подожди, здесь еще вот копии... это записочка Уж должны изучить это все понять в чем прикол-то ой крем тут есть а... скажите где есть кирка кости чем они мне нужны непонятно ну ладно. О, вода. Я нашел воду. Потому что у меня скоро, скорее всего, будут проблемы с водой. Здесь очень жарко, как я понимаю. И проблемы с огнем. Огонь, вода. Что можно вообще сделать? Хм. ничего не понимаю а это просто перекидываю я, и все так нам нужно попить что пойду-ка я за воду ребят здесь воды нету нам нужна вода Она была где-то здесь. Окей, okay, а ты не набираешь воду? Набирает. Классно. Надо напиться и набрать еще воды. Так. Отлично. А вот с огнем будут проблемы. Потому что я пока не понимаю. Как здесь выжить? Похоронились мы. Так. Здесь по-любому еще что-то есть, наверное. О. Темно и страшно. Так, ну здесь ничего. Мы, получается, правильно шли с вами. Смена времен и все, все такое. Как бы это очень такие даже привлекает. День-ночь. Это уже интересно. Это уже вставляет. Ну, хочется, конечно же, какого-нибудь... Чуть-чуть эк экшона, экшона. Будет ли он здесь, я не знаю, к сожалению. Так. Мы можем... Так, у меня кончился огонь. Всё. Я не знаю, куда идти, потому что у меня кончился огонь. Мой. Надо решить вопрос с крафтингом. Воды нам не нужно. С крафтингом как. Как. Как решить вопрос? А, все понял. Дроп. Выкинуть что ли? Дроп я ничего не вижу я ничего не вижу вообще кроме неба над головой это очень плохо потому что я остался без огня и мне очень плохо потому что я не знаю как его крафтить огонь огонь огонь Усы. Да используем мы, да, скорее всего. Так, мы с тобой что-то сделали, но. Роб это в медикам медикал плант, скорее всего это в медицинских целях используется камень Get, uh, free. я не понимаю пока что мне плохо без без этого скорее всего у нас есть масло я знаю чем я пью вообще не непонятно а у нас есть масло может как-то из масла что-то получится о да точно вот а... Догадался, додумался. А да будет свет, сказал электрик и поотрезал все провода. Значит, мы уже можем, сможем, можем С вами. Додумались мы. Насчет масла, потому что масло это. Как бы мы можем еще заправить водички. Нам. Да. И пойти дальше изучать изучать мы теперь умеем разжигать огонь нам уже не страшно си со э, ночь сич, сич и тому подобное вот я вышел с той стороны я прожил один день я выжил Можете меня поздравить Я прожил один день Но вот э, С решением проблем Пока мы еще не решили Проблема, которая у нас есть Нам нужно найти кирку, которую не, Я еще не встретил В самолете Мы ничего, к сожалению, не нашли Это плохо? Да, думаю, плохо Потому что, ну, кирка по-любому где-то должна быть, раз ä, мы еще посмотрим ä, в... Ничего нет? Ну, конечно, я здесь полутал. А, во! Я ее не заметил, честно. Все, кирку я нашел нам надо найти ту блин бога боганула что ли л ⁇ Все игра короче все теперь нам нужно найти то место и где... мы нашли с вами руками где это я не помню лучше конечно же ориентироваться днем Потому что я уже днем-то пролазил, но когда наступит утро, я пока еще не знаю. Поэтому мы лучше полазим. Нам еще кушать хочется. Так, это было где-то вот здесь. Тяжело ориентироваться, но то Ладно, давай что-нибудь поедим. Едок из него хороший Едок хороший Но Плохо, что опять у нас кончился масло мало Хватит ли нам на ночь Этого масла Хватит ли нам ее? Я не помню, я не вижу. Дождаться бы утра. Почему нельзя поспать? Нет, это не то место. Я боюсь, что сейчас э, ночь будет длиться дольше, чем утро. Ну, как всегда, как обычно это бывает. И нам не хватит... Э, в... Еще одна кирка. Ладно. Она пригодится. Вон. Что странно, днем я их не находил, нашел я их ну. Здесь пройти никак. Ну, в общем, я не вижу, ребят, надо ждать утра, это я не знаю. Долгое время проходить, время, к сожалению, не написано. О, неужели? Можно убирать, э, убирать то, что у нас есть, и пойти искать то место, где мы с тобой видели эту пещеру. Она была вот здесь рядом. Давай посмотрим. Масло нам в любом случае нужно, потому что... Это хорошо, что мы так быстро это все делаем. Ну что, включаем свет и прошли. Я извиняюсь, если мы немного затянулись, но в игре впервые мы изучаем ее. Потому что... все на английском это бывает вот как у вас дела рассказывайте пишите комментарии мне без вас а, становится скучно что-то новое мы нашли ладно мы потом это все поизучаем с вами может поставите кучу лайков Что здесь произошло я не знаю для чего эти кости вообще я нахожусь на земле да получается можно убирать sand and температуры скорее всего здесь большая температура oh, и жара ужасная жара получено еще одно достижение спасибо разработчикам так, травку нам That's нужно тоже cut. забирать I потому know. что mm -hmm. а это что а, странный кролик странный кролик, непонятный, зачем он здесь что я взял а, все, я понял, да, день показывает. Но ну, смотрите, как он быстро длится а, это... намного... а, это мой... моя ночлежка, как я понимаю отлично сейчас все действия будут про проходить это проходить-то будут они ночью елки-палки в 1709 мы проснемся это плохо потому что нам нужно было бы лучше проснуться э ночью еще голодный холодный в общем воды нужно искать еда пока у меня есть еда у меня пока есть по крайней мере какая-то тушу я не знаю как это есть вообще у нас нету еды это плохо очень мы можем съесть его пока не можем съесть его так надо сразу заряжать э заряжать маслом огонь и искать на пол пищу мы умрем Если сейчас же а так Это уже хорошо, мы можем, скорее всего, добыть огонь и пожарить вот то А вот здесь у нас что-то есть, я надеюсь, что там есть какая-нибудь тушенка, отлично. Потому что я голоден и мне нужно срочно употребить что-нибудь, пока я не помер. А в эти ящики мы можем перелаживать что-то такое свое, да? Это уже классно. Так, мы можем сразу что-нибудь переложить сюда. Давай вот это переложим. Мне кажется, оно тяжелое такое. Кирку, наверное. Так, можно одной кнопочкой все это делать. Я не знаю для чего это, но давай перенеместим. Так, что нам не нужно? Камни, камни, камни. Это что такое? Это я не знаю, что такое, но давай выкинем и вот это выкинем. Лопата. Может быть пригодится, может быть пригодится. Я пока не знаю. Ну пока что все. Пока что все, пока у меня есть. О, здесь я крафтинг, ребят, это крафтинг, мы можем э, крафтить любые вещи, это круто, как я ждал, как я ждал, в игре есть все, она буквально вот, бесплатно, она вышла буквально недавно, если хотите, скачивайте, будем проходить ее вместе, это вода у нас, отлично, Будем проходить вместе, изучать вместе. Будет весело. Кто на чем остановился, где, как и почему. Вот. Э, ого. Я думаю, что смысла нету. Перетаскивать это. Все пусть здесь и остается. Ага, мне нужен топор, да? Значит, у нас будет Топор. Может мне поспать до утра еще, а? Как ты думаешь? Чтобы быстрее вот это время прошло, игра сохраняется. Это меня радует, не как а, с Чернобылем. Да, мы можем поспать. Единственный минус то, что а, мы теряем а, а, калории за, за счет сна. Нам опять нужно будет искать воду а, и еду. Да-да-да, воды, воды, сейчас Подожди, малышка, подожди Ну что она е... ЧЕГО? ЧЕГО? Блин Нет воды Я зря поспал кто? кто это про? Ну, я надеюсь, что у него есть. Блин, кости ничего нету. Какой же он? А, у меня есть вода, ёлки-палки. Я совсем забыл. Могу попить. Все самое интересное только начинается. Какая-то пустыня, какая-то елки-палки. Опять заяц. Oh, aren't you adorable? Я хочу жрать. Мне ä, нужно съесть этого зайца. Так, я не понял. Это, скорее всего, Моя бочка пошли изучать потому что время или это солнце как-то влияет скорее всего это температура пок показывает Ого, здесь куча всего ребят здесь блин весело будет еще бы был бы мультиплеер я вообще бы Как водички мы набрали какой-то скорее всего вода плохая а, а это у нас фильтр Да Looks like И что Как забирать в в воду Ладно, потом разберусь Мы можем вот травочку Пока по пособирать а От нее тоже вода будет все, что зеленое, мы можем собирать, желто нам не нужно. Круто. слушай, ну здесь я, блин, контента, контента на очень много лет, <laughs> очень много времени и контента очень много. Жара, жара, жара. I need to get his attention. Нам нужно что-то найти, наконец-то. Нам надо много чего найти, нам надо воду найти, найти, а... что пожрать. А... Так, здесь пропасть. Все, ребят, мы отсюда уходим. Здесь неинтересно нам. Здесь мы упадем. Смотрим, что у нас здесь. Вау! Похоже, что я нашел воду, но до нее тащиться, как не знаю что. Но пока мне еду нужно найти, пока у меня с водой все в порядке. Там мы еще фильтруемся. И. Я хотел бы прогуляться куда-нибудь дальше, подальше, но очень жарко. Так понимаю, что Расход воды будет. У, у меня сейчас воды нету. Нам нужно как-то.. Как-то.. Как-то спуститься, елки-палки. Пока я не вижу узко но мы его обязательно найдем, скорее всего, через вот отсюда. Потому что здесь как-то он плавненько. Я боюсь, прям. Ну, давайте, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, <связь> <связь> да, я. Где? Где? Где? 848, скорее. Я рискнул ради вас, ради тебя. Упал. В общем, нужно как-то искать путь, busted. потому что... Пути-то нету. Нам нужно думать, как построить э, что-то или как это все сделать, замутить это все. В общем, контента очень много, ребят я не буду затягивать этот ролик давайте как бы посмотрим посмотрим опять я, я всегда об этом говорю все зависит от вас и все зависит от моих зрителей все вот как бы столько лайков сколько принесешь мне ты и воды нету я сюда в воду лил Она почему-то плохая, я с лью. Ему уже нельзя пользоваться. Так. Контента очень много в этой игре, потому что нужно будет решать эти вопросы. Пока вопросы не, не решены, да, вот я предлагаю так, да-да-да, давайте я вот как бы ну, выложу видео, да, после пройдет неделька, я посмотрю, что у нас такое по лайком комментариям обязательно если э, нам нужно еще две доски найти э, если тебе понравилась игра если тебе как бы хочется посмотреть продолжение или ты будешь играть в нее по моему видео да как бы вот я предлагаю тебе такое вариант то что давай вместе поиграем ну как бы где ты где я э, как ты решишь вопрос этот как я решу вопрос будет интересно я думаю что интересно будет и мне э, как... вот а на этом друзья мои я извиняюсь да контента в этой игре очень много. я хочу его сделать но я не хочу затягивать это видео давайте я попрощаюсь с вами. У микрофона, как всегда, был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавый Компании. Всем пока!